Ну чё, гай, всем здарова, 10 подписчиков, привет, спасибо за огромную поддержку, так сказать, в лайках, в просмотрах, я не ожидал, что я верну, так сказать, стабильный хоть какой-то прирост, вот, да, короче, сейчас этот видос заснял для людей, которые, ну, не разбираются в читах и вообще просто не видели хотя бы софт, не инжектили его и так далее, Оставлю, так сказать, этот видос на канале. Это полноценные, собственно, будни, но немножечко с гайдом, так сказать, средним. Как инжектировать чит, как его запустить, что надо делать и где его скачать. Да, скачать, кстати, его в Телеграме можно. Если что, ссылочка в закрепленных комментариях. Ну а на принципе все. Перейдем к видосу. Погнали. Там, короче, у челиков некоторых проблемы с читами, с инжектом и так далее. Короче, открывайте Телеграм, скачивайте читы. Открывайте этот архив, открываете рабочий стол, перекидывайте на рабочий стол чит, который хотите использовать, я буду сейчас для примера брать кффку, дальше открывайте процесс хакер, если у вас нету тут heo2xm, открываете значит steam, свойства игры, бета-версию ставите на нет, все. Дальше берете, открываете опять процесс хакер и инжектите dll, если чё, чит открывается на insert, у кого ноутбук и fn плюс insert нажмите, вот. Так, настройки, собственно, чита тоже есть в Телеграме В апдату их закидываете, собственно, процент, апдата, процент То есть у вас откроется вот такая вот папочка Сейчас я ее открою Вот такая вот папочка И вот здесь будет конфиг Луашки, в принципе, для KFF а тоже сюда кидать И как бы рандскриптить Все, в принципе, ничего страшного не будет Вот это, кстати, я удалю, это нам не надо Ну, в принципе, все Погнали поиграем с KFF, да? Давайте. Да, еще хотя бы сказать насчет э, ГЛУА. Если что, заходите на сервак, открываете вот эту вот директорию, сюда кидаете ЛУАшку, да. И здесь вот на сервере ранскриптите. Дальше открываете код ЛУАшки и смотрите, что у меня там за кон команда и активируете ее. И все как бы. Вот. Надеюсь, больше проблем не будет с транскриптом Луашек, потому что некоторые люди задаются вопросом, как это делать. Надеюсь, после этого видоса не будет проблем, да. Ну чё, я на Мэджике Здравствуйте, Мэджик На котором никогда не будет античта И никогда вас не забанит с КФФ Да, это очень обидно Ну, в принципе, пофиг Главное, что можно всех убивать Правда, если админов убиваешь, то больно будет Ну, ничего страшного В принципе, как-то все равно я все равно сейчас пойду тестить античты на других сроках. Ой, один с хп оставил. Чуть-чуть не добил. Сейчас добью. Все, добил. Изи-изи. Изи один нн. Изи-изи-изи. Так, надо патрон для автоматов взять. Блин, сервак, конечно, лагает. Капец. Как они здесь играют, я не знаю. Это какой-то прикол. О, все, лаги пошли. Да, да, я понимаю. Даже при таких лагах я попадаю. -мо! е Ладно. Интересно, когда меня забанят? Я вроде уже админа убил, он меня не банит. А ему все равно, типа, ну ладно. Давайте повоюем здесь еще. Постреляемся. Не, ну, конечно, слайд шоу мне нравится. Крутое. О, здравствуйте. А вы хотите в гроб? Да, вы хотите. О, наконец-то меня поймал. Ура, наконец-то. Я уже пол-серы переубивал. Что ж такое? Так. Угу, угу. Угу. Какой же ты долгий, чел. Ты мог меня уже фадминкой забанить. Просто через того, что ты на меня смотришь, но ты не шаришь. М -м, слабак. Боже, он меня зафризил. Чел, ты мог меня забанить вместо фриза. Вместо фриза ты мог меня забанить, и ты еще за админобус можешь снять быть, потому что ты меня в, в РП-зоне сажаешь. Потому что ты Я имею полное право RDM на сервере, где надо RDM. Это правило такое. Полностью согласен, поддерживаю Да. Я люблю... меня... Как же долго ты меня банишь Какой ты долгий Какой ты долгий, вау 6 часов всего, можно вечером зайти опять и Ладно, пойдем на прайм Так, зашел на свой любимый, так сказать, банклав Prime RPM. Серебро сказал, не рдмить его сервера Но, как мы знаем, мы не слушаем таких, как он Поэтому мы начинаем просто брать профул, значит, свата. И пойдем КВН делать. Ну что ж. Да нормально имбот работает, что вы ноете? Блин, мне почему-то в комментах иногда мыли. а имбот не работает, не работает, дуры норм все. ДСФПС вроде бы все стабильненько. 67 сесть и нормально. Пацаны, не боитесь, все нормально. Эх, Ты осуждаю, <свят> <свят> ладно, ой, вас убивают, какая жалость, ой, вы умираете, какая жалость, а админ вам не поможет, да, вам админ не поможет, вам не поможет админ, <свят> сука, гринж, когда же админ поможет? когда-нибудь поможет но не сейчас точно О, он убежал убежал убежал Спас, спасся нет не убежал лежит отдыхает здоров здоров здоров не ну <laughs> я конечно все понимаю но можно помочь пацанам пожалуйста помогите им добрые люди Блин, не регает патроны, жаль. <свят> <свят> Сука, кринжатина. Когда же уже меня убьют? Мужики, алё. А вы будете это стрелять сегодня? Алё, мужики. Мужики, стрелять будете, Мужики. Наконец-то. Так, правило Dark RP. Нельзя стоять в АФК. Правда, он куда-то бежит. Ну, и пофиг. Пока. Здравствуйте. Найс зарегало. Проверяй. Найс регает просто. Если что, я сейчас без аимбота стрелял. Это жесть. Вот это я понимаю, регает. Что происходит? Можем помочь? Давай помогу. Помог. Нормально, неплохо. Давайте посадим в тюрьму админа. Почему бы и нет? Что он нам сделает? Оп, минус. Давайте убьем юзера. Может быть он жалобу подаст? Я уже задобался рдмить. Сколько можно? Когда меня забанят-то? Алло, где бан? Алло? Я устал. Он бежит, бежит, бежит, бежит. Не добежал, ГГ. О, давайте на разборках кого-нибудь убьем. Ой, люди умерли. Мне интересно просто, ну вот этот чел, ну, ну, ты же можешь логи чекнуть, ну модератор. Давай чек не логи. Я задолбался здесь уже стрелять, алло, алло. Алло, модератор, он ищет, кто убивает. Серьезно? Алло. Я на разборках трех челов улил. Наконец-то ты меня тэпнул, боже. Я уже ждал. А я, а, а я. Я ж на крыше стоял, ты как только начал убивать людей, которые мне нужали были, я только так и заметил. Я уже пол спав напереебашил, чувак, я уже ждал. Не, а, не, я заметил только сейчас. По-моему, у меня мастер ДМ, я, да. Я, да. Я заметил только сейчас, потому что... Ну, потому что ты тут... Я, не, я вообще жалобы разбираю, обычно всегда стреляют. А тут ты убил двух людей, которые меня на жалобе сидели, вот я и заметил. Троих, это, чувак, это, троих. А, ну да, троих, это вообще пофиг. Это ничего. Ну давай там бан на пять минут, что ли, или сколько там? Нет, какие пять, нет, за мастер ДМ ты получаешь бан на 1440 минут, то есть один день ровно. Вау, давай. Как много. А, а, а почему? Почему? Ну, так, ладно, на канале уробанички увидишь. Давай быстрее уже. Я, я, я дизлайк тебе Хорошо. <laughs> Жаль. <говорит> <говорит> не можешь дизлайк поставить, ну поставь потом. Разжали меня полностью. Я пока поубиваю челиков. Они не против все равно. Не, я тебя заморозил. А, не... Ура! Меня заморозили. Это... Ты, Ты дар будешь так добр, ты подождешь, когда я позову администрацию Я тоже по. Да, да, да, да, я Добровольно или как? Да я пойду тогда прогуляюсь, пожал. Не, не, не, я тебя заморозил, ты не прогуляешься. Ладно, давай, удачи. <смех> чё за фигня? Подождем администрацию, пока она тебя забанит, как бы. <смех> Ладно, пойдем, другой сервак. Эм, обращение к создателям Доброграда, чтобы я у вас лести читы. Пожалуйста, сделайте поменьше контента, а то две игры качать что-то не прикольно, знаете. <смех> Жесть. Я думал... У чуваков, у которых серваки как бы на банклаве стоят контента дофига, там типа гигабайт, два, ну нет, я ошибался. У чуваков, у которых типа прикрываются фулл серваками и самопис есть, у них контента больше, чем у помоек, я вахуя, Реально вахуя. Короче, загрузился на Доброград, прошел тест, ВХ работает, в принципе, нормально. Насчет таймбота не уверен, потому что очень долго копить здесь на оружие. Дм. Но сразу скажу, чтобы не забаниться 100%, отключайте No Recall с No freedom, и играйте Only Smooch. Просто плавную доводку включайте и играйте. Silent Time тоже отключайте, вот. А так, насчет ВХ, в принципе, все работает. даба камера тоже работает, можете летать спокойно. Как бы тоже вас никто не забанит. Третье лицо тоже работает. Ну и сама full визуальная часть как бы тоже работает. Entity тоже можете добавить какой-нибудь. Вот, например, вот это вот, и оно будет отображаться. Все, в принципе. Ладно, погнали на другой сервак. Почекаем, что еще есть. Так, зашел на васт, всеми любимый, на котором меня много раз банили. Не понимают люди, что меня невозможно забанить. Я бесконечен. Сори. Фу в половину могут не регать, но вроде регает. Правда, тикрейт тоже плохой. Но ничего страшного. В принципе норм убивать можно ко мне хотел мне сейчас только что хотел бомж убить скалаша сука что за кринж о посадить хочешь ну давай давай догоняй ой закрылась что-то не повезло блин шокнул ну ладно ретри ничего страшного так зашел я опять на васт, только уже на второй, потому что на первом обиделись на меня их, обиделись. Что же вы обижаетесь-то? Ну, РДМ-ли, сервак, и что? Да тут каждый первый РДМ, всем все равно, в принципе. Непонятно, зачем меня банить. Когда я отыгрываю РП РДМом? Непонятно. Я только что увидел то, что патроны улетали вверх. Да, на дальних дистанциях КФФ слабый. Ну, хоть чуть-чуть попал. Ничего страшного. Давайте убьем модератора. Убили модератора. Очень жаль. <смех> Ну-ка, что он сделает? Овнер. Так. Ничего. Ладно. Окей. Так. О, наконец-то у меня схватило. Боже, я уже ждал. Так, что ж ты сделаешь? Так. Так, так. Так. Блин, тут какие-то дяди играют. Я думал, тут только дети играют, а тут дяди тупоголовые еще играют. ⁇ -мо ⁇.⁇ -мо ⁇ Жесть. Жесть. Реально жесть. 1.6. 1В. Ну ладно. Ладно. Эх, когда же уже античит появится? Эх, эх. Где же мой античит на серверах? Убей его. Хорош. не Что происходит? Чувак, сказал, Блядь не получилось. Хотел меня убить. Круто, круто. RP, RP. Дм. Ну ладно. Рп, так, РП. В принципе, ничего страшного. Рдмить можно и нормально. Можно вообще на спам пойти. Рдмить всех. Главное админа не убить, хотя вот давайте сейчас админа убьем, пускай он меня забанит. Интересно, на спавне домах проходит? Не, не проходит. Жаль. Хотя тут без меня, в принципе, РДМят. <laughs> Всем все равно. Даже без меня пипец какой-то происходит. Масс <laughs> mm -hmm. Это потому что я убил админа. Это правило Дарк РП. Убиваешь админов, тебя садит. Пока админа не убьешь, никто разбираться не будет. Все как бы. Всем просто все равно. Вот такой вот этот сервер крутой. Так, зашел на Вейзер. Здесь, в принципе, тоже никто ничего не банит. Читы вообще не детектица. Эх, когда же детект то будет? Когда? Ну, кудаеми? Здравствуйте, здравствуйте. О, админ, админ, ура, наконец-то, наконец-то. Ну я прям перед админом начал воевать, поэтому это нормально. Чё говоришь? Чем он говорит? Блин, бан мне дадут, эх. Нормально, НРП, крутое. Чок по воздуху так летает. Заебись. Реально круто. Ладно, пойдем глянем еще кому сервачок, где может быть античит будет, no. Короче, зашел на Umbrella, здесь в принципе тоже ничего не банится, может спокойно играть. Я не знаю просто вообще где банится, потому что чего пишут, меня банят, меня это, меня то, ну, я хз. Где? Где? Что? Меня только админы банят, античитов никаких нету, я не понимаю. Может это чего, просто ньюкамер, может быть еще что-то, но просто это жесть. Потому что я нигде не забанился еще античитом. Даже на Доброграде, всеми любимым, которые все облизывают. Хотя это симулятор бомжа и помойка. С 8 гб просто скачка, это жесть. Ну а давайте постреляемся против челов. Правда, надо фов побольше сделать. Ой, там к чуваку админ тэпнулся, я его убил. Сука. Понимаю. Понимаю. <свят> так, продолжим. А. секрет сервера оставлять желать лучшего. С чего он меня так бахнул? Соснапыш, что ли? Ладно. Блин, я устал. М -м, нормально. А регать будет сегодня? <смех> да. Добрый вечер! <смех> Добрый вечер! <свят> <свят> чё-то в голос добрый вечер не знаю я в dark rpg играю а что такое Нет, э -э, пацан, не сейчас, пожалуйста зачем почему ты меня просто так убил? я, не я не знал, тебе говорю я играю я в dark тебя. rpg а, <свят> <свят> что-то в голос давайте пропиаримся хотя бы бесплатно я вон в чат написал, суперсила, качайте, пацаны, для рпг Сука. Сейчас меня пермементов забанит Все. Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Кффку можете качать, собственно, в Телеграме. к Кчау. Банить вас только будут админы, никаких античитов вообще нету, это миф грёбаный, я хз просто, типа на Доброграде даже можно спокойно с визуалами играть, я реально хз. Меня вообще в этом видосе просто ни один античит не бахал, походу их просто нету, может я просто не туда захожу, хз реально.